первой четверти лунных фаз, энергетически сильный период, важно держать эмоции под контролем. С одной стороны чистый лист, точка отсчета, отсутствие противоречий, ситуация здесь и сейчас. 2021 год закончен, а 2022 для всех начнется в активной фазе примерно с 10 января. На этой неделе стоит начать планировать свои цели на месяц вперед и закладывать психологическую основу для их достижения. Первая четверть – это дни, когда жизнь бьет ключом. Самое время для активной работы, разрешения многих дел и вопросов, гармонизации взаимоотношений с окружающими. Вместе с тем обостряется эмоциональная восприимчивость. Может остро захотеться новых впечатлений, интеллектуального или душевного общения. Молодая луна благоприятствует укреплению организма. Поэтому полезно пить зеленый чай, принимать витамины. Их благотворное влияние на организм в эти дни усиливается. В течение недели возникает ощущение, что переживаемое в это время состояние уже имело место в прошлом. Вспомните приятные события последних дней осени. Вновь эти темы возникают, продолжаются в первой декаде января. Сновидения вот в начале недели могут помочь познать суть проблем, увидеть свои теневые стороны, проникнуть в глубины своего подсознания. С 8 по 10 января оппозиция Марса и Черной Луны. Точный аспект 9 января. Дни противоречивые, высвечиваются непроработанные кармические темы. Время провокаций, велика вероятность травм. Будьте осторожны на дороге как за рулем, так и в качестве пешехода. Черная луна будет искушать. Легко можно оказаться втянутым в конфликт и неадекватно проявить физическую силу, агрессию, волю. Немного сглаживает острые углы соединения ретро-венеры и Солнца в Козероге 8 и 9 января. Но внезапные перевороты и судьбоносные события, которые происходят в этот период, будут довольно долго влиять на все жизненные сферы. Пришло время осознать и трансформировать те самые глубинные причины, которые препятствуют исполнению желаний и достижению целей. Далее расскажу по лунным дням. Друзья, если вы не знаете, как выйти из замкнутого круга обстоятельств и нужна личная консультация, обращайтесь. Буду рада помочь. Контакты на главной странице и под видео. Стоимость моей работы приемлема для всех. 3 января в понедельник растущая луна в Козероге соединяется с ретро-Венерой и Плутоном. В секстере с Нептуном. День творческих замыслов и стратегического планирования. Второй лунный день. В это время начинает активно проявляться то, что до этого дня находилось в пассивном состоянии. Хорошо начинать в этот день цикл физической активности или новый цикл интеллектуальной деятельности. Луна в Козероге в статусе изгнания, а это значит, что разум главенствует над чувствами. Пришло время спокойно и обстоятельно мыслить, решать практические вопросы, заниматься рабочей рутиной. Романтика и тяга к празднованиям отходят на второй план. С этого дня начинается взаимообмен и развитие по всем жизненным сферам. Перед Луны без курса с 18.20 до 0.43, 4 января, и в этот день растущая Луна в Водолее соединяется с Меркурием и Сатурном в напряжении с ретро-ураном, управителем Водолея. Сложно входить в новый рабочий цикл. Не время для новаторских проектов. Но аспекты дня позволяют обрести четкое понимание того, что необходимо сделать и как распределить обязанности, чтобы в короткие сроки достичь целей. Если приложить усилия и правильно придумать, что и как делать, можно улучшить свою репутацию и расширить сферу влияния или свой бизнес. Хороший день для коллективной деятельности. Главное не торопиться и тогда все пойдет согласно ранее намеченному плану. Однако, не стоит подходить к начальству с просьбами о повышении зарплаты, просить подписать отпускной лист или жаловаться на житейские трудности. Третий лунный день – это период активной борьбы, напора и физической работы. 5 января в среду растущая луна в Водолее в гармоничном аспекте с Марсом, ретро-Венера в секстиле с Нептуном. Такой аспект уже был 29 ноября. То есть события последних дней осени продолжаются в начале января. Это что-то приятное, романтическое, творческое. Период Луны без курса с 2 часов 44 минут до 2 часов 16 минут следующего дня. То есть сутки холостая луна. А это значит, что время не подходит для важных дел и начинаний. Лучше всего сосредоточиться на текущих делах и спокойно продолжать или завершать начатое ранее. В этот день проявляются первые результаты. Можно достичь прочного положения. Четвертый лунный день. Время лучше проводить в уединении, особенно вечером, 10 раз подумать, прежде чем принять решение. Возможны интуитивные озарения, раскрытие тайн, удивительные находки интересных вещей. 6 января, четверг. Растущая Луна в Рыбах соединяется с Юпитером в гармоничном аспекте с ретро-ураном. Помогает обрести бодрость, силу и энергию. Интуиция обостряется, что дает глубокое понимание действительности, а также легче распознаются позитивные возможности и шансы. Хороший день для людей творческих профессий, приходит вдохновение, удается произвести впечатление на окружающих, получить перспективные предложения. Пятый лунный день, происходит прорыв в сознании, приходит понимание, куда идти дальше. Время, когда можно уравновесить противоречия и найти компромиссные решения, получить помощь и поддержку, решить материальные проблемы. 7 января в пятницу растущая луна в рыбах соединяется с Нептуном в напряжении с Марсом и в гармоничных аспектах с Ретро Венерой, Солнцем, Плутоном. Шестой лунный день. Время поглощения и усвоения энергии космоса. День обретения благодати, любви. Отличный период для энергетических практик, ритуалов, работы с подсознанием. На протяжении всей истории человечества Луну изучали, ей поклонялись, ее обожествляли. Богиня Луны в древних мифологических системах часто изображалась в трех лицах: как молодая девушка, зрелая женщина и старуха. Хотя о Луне и ходит много мифов, прежде всего связанных с ее темной стороной, она очень во многом помогает человеку при правильном подходе к ней. Известен факт, что она оказывает влияние на психику человека. В хорошем настроении можно уловить ее тонкие вибрации, и это поможет исполнить желаемое. Луна олицетворяет прежде всего женское начало, Пассивная Это мать, дающая жизнь, несущая красоту, обладающая силой природы изначально. Луна для Земли является матерью в какой-то степени. Когда она растет, она тянет за собой все процессы роста. Можно использовать это время, чтобы творить созидающие ритуалы, связанные с ростом, прибылью, оздоровлением, красотой, любовью. Если ваши помыслы на созидание и творчество, на преображение будут позитивны, то... Результаты ваших действий принесут вам успех. 8 января в субботу растущая Луна в Овне в гармоничных аспектах с Меркурием и Сатурном. Седьмой лунный день. Время провокаций, активного и агрессивного продвижения своих интересов. Период Луны без курса с 0.23 до 7.25 утра. Вибрации дня наделяют стремлением познать что-то новое, обмениваться информацией и энергией но не отрываясь от того, что уже достигнуто и считается традиционным и приемлемым. Это лучший день для того, чтобы развить то, что уже наработано. На базе прошлых достижений и установленной стабильности можно найти ресурс для перспективного нового развития. С 8 по 10 января оппозиция Марса и Черной Луны. Точный аспект 9 января. Ретро-Венера и Солнце соединяются в Козероге 8 и 9 января. Это время кармической проработки, то есть это внутренняя работа над собой, развитие определенных качеств, осознание своих слабых сторон и совершенных ошибок. Также это развитие осознанности в разных сферах жизни, приобретение новых знаний, избавление от вредных привычек, хотя к этому процессу подталкивают определенные сложности.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 Это период биохимических трансформаций, алхимии, очищения огнем. Полезно зажечь свечу и обойти помещение, сделать очистку той среды, в которой вы находитесь. В процессе химических и алхимических преобразований в организме включаются тончайшие энергии. Напряженные аспекты генерируют мощные потоки, которые нужно реализовывать в делах, чтобы свести к минимуму возможность конфликтов. В течение дня обстоятельства заставляют активно заниматься собой, семейными взаимоотношениями, готовиться к новой рабочей неделе. В этот день приходит понимание, что жизнь — это все таки больше будни, чем праздники. От этого присутствует внутреннее несогласие, но также осознание того, что иначе быть не может. Главное — не срывать плохое настроение на ближнем окружении. Старайтесь быть ласковее с детьми и родителями, с супругами и любимыми. Гармоничный аспект Марс-Луна способствует физической работе, активному отдыху со всей семьей. Главное, будьте в движении в течение дня. Уважаемые дорогие зрители, у кого есть вопросы и желание получить индивидуальный гороскоп, записывайтесь на личную консультацию. Обещаю всем подарки и праздничные скидки. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До встречи! С наступающим Новым годом!